Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Вы смотрите ролик bitronex.trade. Заработок 1000 рублей каждый час. Пассивный заработок в интернете с вложением 2021 года. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я инвестирую в новый проект bitronex.trade. И в этом же видео сделаю первую выплату с проекта. Тем самым мы проверим проект на платежеспособность.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 Друзья, также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 9-й тарифный план, то есть 800% за 67 часов, начисление прибыли каждые 6 минут. И проинвестируйте так же, как и я, 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 160 тысяч рублей. А каждые 6 минут мы будем получать по 238 рублей.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 Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы с корены с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Друзья, также в проекте есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход, зарабатывать реальные деньги с компанией Bitronex. Статистика компании Bitronex. Участников на данный момент 770 человек, проинвестировано более 400 тысяч рублей, выплачено 35 тысяч. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Но ну, а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Друзья, также в этом проекте есть программа «Бонус». Чтобы получить бонус, вам нужно записать видеообзор данного проекта, кинуть ссылку, и за это вы получите денежное вознаграждение. Ну а я сейчас создам свой первый депозит. Захожу я на девятый тарифный план, то есть 800% за 67 часов. Начисление прибыли каждые 6 минут. Платежную систему я выбираю, Payr, инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 67 часов у меня составит 160 тысяч рублей. А каждые шесть минут я буду получать по 238 рублей. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 20 тысяч рублей успешно создат. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своих первых начислений, мы с вами проверим проект на платежеспособность. Друзья, по моему депозиту прошло одно начисление. Прибыль на данный момент у меня составляет 238 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю PR. Сумма для выплаты 238 рублей.